Я шпион. Хорошо, дай совет тогда, как стать журналистом. Это лучше вырезать. Хотя мне действительно нравятся больше блондинчики. Мужчины, учитесь, Ничего. но это не обязательно. моей подружки на смс-ках был мой смех. Да, Да, я приходила, я приходила смс и я смеялась, Я говорит, мне все так классно, и смс-ки, ты ржешь вечно. Вообще, я рада, Марианна, что ты пришла первая на сезон девушек, потому что до этого был сезон мужчин, и сейчас еще мне вдвойне спокойнее, наверное, потому что ты человек, который работает в журналистике со съемками. и как-то вот прям я сижу и понимаю, что сейчас если что, ну как бы ты поможешь, все будет хорошо. Да, Я как-то так даже вроде подрасслабилась немножко, поэтому. Оля, я тоже очень рада, что я здесь, потому что, во-первых, приятно быть первой. Во-вторых, э, очень интересно оказаться по другую сторону баррикад. Обычно я на твоем месте и мучаю людей, а сегодня немножко позволю тебе помочь себя. Сильно мучаешь? Как пойдет, как поддаются? Дожимаешь прям по полной, да? Если надо. От задачи и от человека Ты вот как бы говоришь, а я сразу так-так-так Надо мне этому учиться и тоже дожимать То есть сейчас мне прилетит обраточка бумеранг За все тебе Нет. сейчас я, я, я добрая, поэтому я думаю, сильно-то я пригибать не буду, но попробуем Итак, что, что страшнее, давать интервью или брать интервью? Ха. <кхм> вот не знаю, страшно и то, и другое я вообще на самом деле жутко боюсь камеры, я каждый раз перешагиваю через этот порог, захожу в кадр и такая, ну все, сейчас будет хорошо, все будет окей. А потом включается какой-то там некий поток и все происходит само собой. Вот, Наверное, давать интервью страшно, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Это неизвестность какая-то. Что ты там у меня спросишь? Я, конечно, знаю там столицу Лондона, столицу Великобритании. Я подготовилась, знаешь, там географические знания подтянула немножко. Любимый цвет, кошки или собаки, но ну, все такое. А что ты там про меня будешь узнавать? Это уже другой вопрос. А брать интервью тоже страшно, потому что ты несешь некую ответственность за человека, потому что ну, от тебя зависит, какое у него будет настроение, как он будет с тобой общаться. И ты, по сути, такой серый кардинал, наверное. Потому что ты вроде бы на втором плане, но на самом деле ты главный. Ведущий ведомый. Да-да-да. Не зря, что так называют. Я тебя поняла. А тебе бывает вообще страшно? Ты что-то есть? Вещи, которые ты боишься? Камера, а вообще? Я ужасная трусиха. Хотя все вокруг думают, что я... Такая смелая девчонка, потому что у меня есть разные видео, как я там прыгаю в прорубь, минус 40. Ты видела меня в Инстаграме? Я видела, да. Я также там голосовала. Да, да, да. Вот. Были мы в Хантамантийске и, в общем, решили такое устроить перформанс. Мариана в минус 40 ныряет в ледяной прорубь. Всем весело, Мариане не очень. Сколько денег ты там схватила? Это была шутка. мы решили, да, мы решили немножко хайпануть. Это была идея, ребята, съемочной группы, они такие, мы сейчас видели моржей. Я говорю, ну классно. А ты, мне, кстати, не хочешь? Я говорю только за большие деньги. Они говорят, ну сколько? Я говорю хорошо, 500 евро и я прыгну. Мне говорю пофиг. Все, и мы объявили в Инстаграме, типа, ребята, скидывайте деньги на мою карточку, и я прыгну в прорыв минус 40. Ну, конечно, мы там ничего не собрали, это больше было так. Ха-ха-ха. Прыгать все равно пришлось, естественно. знаешь, почему ты не прыгнула? Вот я прям чувствовала, что ты сама хочешь прыгнуть. Конечно. Это было сразу понятно. Это Я чувствую, что ты сама этого хочешь. Это же вызов, понимаешь? Это вызов. Просто для себя делаешь вызов. Даже деньги, не деньги, но как бы вызов принят. Да, да, да. И самое страшное было в этой ситуации, когда я уже нырнула, мы все отняли, я сижу в сауне в шоке, потому что ты вообще ничего не соображаешь, и мне кричит режиссер Марианна нужен дубль. Я говорю ты прикалываешься, серьезно? Дубль. Он говорит, Свет не так поставили. Такая же ситуация у меня была с другой фобией Мы снимали в Калмыкии нашу программу поехали за талантами. И у меня там была сцена, где я пробую иглоукалывание. Я жутко боюсь иголок. Mm -hmm. Просто кошмар. Я действительно плакала перед этой сценой, потому что ну, у меня фобия. Вот этот момент, когда иголка пронзает кожу, для меня это, наверное, одно из самых страшных зрелищ. Я не могу сдавать кровь из пальца, я не могу ставить уколы. Вот, и абсолютно была такая же ситуация, мне поставили эти иголки, я лежу, в потом режиссер говорит, а теперь давайте мы крупничком подснимем, вот в те же дырочки иголки поставьте. Как? тебя есть что-то человеческое, нельзя быть таким? Вот, ну в общем, это было страшно и смешно одновременно после этого я говорю, вы видели, я же плакала, ну, вам не жалко меня было вообще? А, хорошо играла, молодец. Да ты что? Они думают, что ты играешь. Да, по поводу фобии, еще ужасно будет тараканов. Тоже была ситуация, когда мне нужно было взять их в руки, у меня случилась страшная истерика, я не смогла. И список можно перечислять очень долго, потому что я боюсь темноты, ужастиков, что-то там еще. Ну, в общем, есть фобии <связать> на самом деле. Действительно. А, но ну, я пытаюсь их перебороть. Прыгаю с парашютом, всяческие тарзанки Экстрим я очень люблю. Но это такой, знаешь, как бы разговор с собой. То есть ты себя проверяешь, как будто ты говоришь, а вот это можешь, а, <связать> а вот это, а вот тут <связать> а ты мечтаешь в профессиональном плане что-то поменять, еще в чем-то вот развиваться дальше в журналистике. Какие вообще цели у тебя? Я фанат, конечно, развития и всяческих движников. А, знаешь, это была, наверное, моя мечта работать в тревеле, и, в принципе, мечта практически любого журналиста делать тревел-проект. Я это получилось, сейчас я этому безумно рада. Но я понимаю, что это все временная история, потому что вот сейчас, возвращаясь к теме, да, твоего YouTube-канала, я понимаю, что личной жизни я не могу построить, вот. Но мне, извините, не 17. Естественно, когда-то у меня появится любимый мужчина, дети, и тогда я выберу абсолютно. У меня буду другие приоритеты. Ты сможешь да, поставь, сделать выбор в сторону семейных отношений. Это не означает, что я полностью откажусь от какой-то деятельности буду сидеть дома. У меня уже был такой опыт. Я была как-то домохозяйкой, и это был кошмар. Опыт плане Домохозяйкой, быть. Ну, ты не работала вообще? Я вообще не работала. Ну, ты была замужем? Я была, скажем, в гражданском браке. Uh -huh. вот. Но сейчас я закончу мысль про работу. Давай. То есть я понимаю, что через какое-то время я, во-первых, и устану от этих безумных командировок. И у меня появятся другие цели, другие приоритеты. И я с удовольствием буду работать где-нибудь на РБК или на Первом канале в студии. То есть где-то в Москве. С большим удовольствием. Дай совет тогда, как стать журналистом? Слушай, это такая же история, мне кажется, как со многими профессиями. Это должно быть у тебя изначально, то есть это определенный уровень коммуникации, определенный уровень гибкости, определенное что-то. Естественно, нужно любить людей. Если ты не любишь, то это будет очень сложно, потому что для тебя это будет испытание, ну как так полтора часа разговаривать с каким-то человеком, который mm -hmm. тебе не интересен. А важно образование? Нет опыт работы и вообще ничего вообще то это ничего вот прям него. харизма сама да Сам только человек. внутри да да да то есть у тебя должно быть это внутри на телевидении очень много людей у которых абсолютно нет образования абсолютно его нет или абсолютно mm -hmm. нет профильного mm -hmm. то есть люди которые никак не связаны с журналистикой и так ну по опыту могу сказать что людей с журналистским образованием не всегда любят mm -hmm. особенно если это МГУ. Ну, ребята, обычно заканчивая МГУ журфак, uh -huh. думают, что они уже супер журналисты и приходят на канал с высокими ожиданиями. А журналистика – это как художник, знаешь, он должен быть голодным. Мне кажется, настоящая журналистика такая. Ясно. А вот конкретные действия, можешь сказать, что нужно делать изо дня в день, чтобы стать журналистом? Ну вот я без образования журналиста и, допустим, я хочу стать да, журналистом. Что мне нужно каждый день <смех> делать? Какое-то действие, которое нарабатывает в итоге вот этот опыт? Общаться с людьми. Общение. Да, потому что ты должен чувствовать другого человека, понимать, сейчас он там готов с тобой разговаривать, про что он хочет тебе рассказать, а про что он не хочет. Как подвести ему к тому, чтобы он рассказал то, что ты хочешь. <смех> <смех> <смех> ну, то есть, это такая, на самом деле, журналистика, мне кажется, это близка к какому-то шпионству. Я очень люблю, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, мне не нравится отвечать сразу, что я там журналист, работаю на телевидении. Я начинаю играть этим всем. Я там. Я продаю информацию. Все-таки я. А? Я шпион. Вот. Или там, я, не знаю, там, продаю людей? Могу сказать так. То есть я люблю пугать людей в этом плане. И потом это очень так интересно развивается всегда, потому что люди представляют что-то такое буквальное. А может, действительно тебе стоит актрисой быть? Я думала об этом. У меня даже была мысль поступать на актерку, на актерскую куда-нибудь Гитис или щуку. Uh, был такой период в моей жизни, когда я работала в кино, это была моя голубая мечта, попасть на киноплощадку, поработать с актерами известными. Только я ее озвучила своему другу, и через два дня мне звонят, слушай, не хочешь кино вытекать? Я такая хочу. Я говорю, а, ну, абсолютно. Всегда. Класс. Вообще всегда. У меня, прям, меня вселенная слышит. Мы с ней дружим. Я с согласна. Ну а какую роль ты хотела бы сыграть? И вообще тебе нравится больше, сразу два таких вопроса, тебе нравится больше закулисье или тебе нравится вот быть в центре внимания? Я посмотрела на закулисье и поняла для себя, есть некие профессии, которые, которые мне, может быть, были бы интересны да, и которых я вижу смысл. Все-таки мы видим вот это кино, как такой идеальный мир. Еще нам спели такую прекрасную песню «Фильм, фильм, фильм, профессий много, но на прекрасней всех кино». Вот. И есть некая иллюзия, что там все так легко и все такое прям супер творческое. На самом деле нет. Кино и киноплощадка – это большая машина где каждый человек выполняет свою функцию определенную. И, по сути, творчество есть там у некоторых только объектов, кто там работает, mm -hmm. в некоторых профессий. Вот. Сложно сказать. Я бы, может быть, спродюсировала бы какой-то фильм, какую-то роль я бы там, может быть, сыграла. Ну, я не могу сказать, что я этому посвятила бы всю жизнь. Это, стуки, наверное, не мое. Это больше к театральным ребятам, кто действительно болеет этим и занимается всю жизнь. Я такой ближе к людям реальным. Угу. А почему, Марианна? это связано как-то с кино, может, какой-то образ О, нет. родителей? Нет? О, нет. Этот вопрос, который мне задают сразу же после шутки «Вашей маме взять не нужен». Я говорю, что меня зовут Марианна, это в честь той Марианны, которой богатые тоже плачут? Говорю, нет. А, нет, на самом деле, мои родители увидели этот сериал после того, как появилась я. А, легенда такая, что в моей семье долго думали, как же меня назвать Мария или Анна. И решили, чтобы всем было хорошо назвать меня Марианна. Изначально я очень не любила своими. <Nossa. charming. Да>? Примерно лет, наверное, до 18-20, вот так, мне жутко раздражало мое имя, мне казалось оно таким сложным, таким длинным, все постоянно переспрашивают, меня это как-то, ну, прям в дискомфорт погружало. Но сейчас, когда я уже чуть подросла, я своим полюбила. Доросла до Марианны. <пи> да, во мне такие, знаешь, Мария и Анна всегда дискутируют. <и> <и> <и> <и Две женщины, двойная радость. Тебе нравится быть холостой? Во всем есть свои плюсы и минусы. Я понимаю, что я не смогла бы, наверное, так отдаваться карьере сейчас. Если бы у меня были отношения, я бы все равно много энергии и времени тратила туда. Может быть, ну даже не может быть, а точно это мое какое-то осознанное решение, что на данный момент это вот для меня приоритетно вот это. Угу. И я вкладываю туда всю свою энергию, через какое-то время у меня будет по-другому сместиться как-то угу. центр. А когда последний раз были отношения? Отвечать правду или как надо? Как надо? Как надо? Как мы договорились, да? Что то у нас по сценарию? Напомните, я плеку. Ты знаешь мою тему Ютуба, поэтому я думаю, у тебя этот вопрос как-то уже подготовлен. Да, последние отношения были примерно полгода назад. Они были недолгие, я сразу поняла, что это не мой человек. Вот. Ну, была попытка. Вот. Mm -hmm. Это как раз те отношения, которые забирали у меня очень много энергии. Я поняла, что я не получаю заряда, чтобы двигаться дальше. Ну, то есть меня съедали в какой-то степени. Это для меня самое главное. На самом деле, я считаю, что отношения должны заряжать каждого из людей. Если этого не происходит, то нет смысла. Mm -hmm. А каких, какие парни ты, тебе нравятся? Каких парней ты влюбляешься? Вот что-то есть какая-то такая? схема, <свят> <свят> <Schema>. <свят> вот человек с такими-то параметрами и что-то конкретное вот ты прям тебя цепляет. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то определенный типаж, у меня были очень разные мужчины в жизни, но что их объединяло, или по крайней мере, что я сейчас понимаю, что для меня важно, <свят> это сто процентов широкое мышление. Я не могу Общаться с мужчиной, который очень зациклен, скажем, живет в таком своем маленьком мирке и в принципе не хочет узнавать ничего дальше, расширяться, куда-то развиваться. У него должны быть амбиции очень большие. И он должен быть сильный э, со стержнем. Все остальное пока в моем списке не пополнялось. Ну, то есть то, что он должен быть там блондин с голубыми глазами, э, я могла бы, наверное, об этом говорить там 18 лет. Mm -hmm. Хотя мне действительно нравятся больше блондинчики. Ну, к противоположности притягиваются, я, наверное, брюнетка. И поэтому мне нравится блондин. Но это не обязательно. А какие характеристики, ну, как характеризуется настоящий мужчина в твоем понятии? Какие вот должны быть качества у мужчины, которые для тебя показывают, что вот он настоящий мужчина? Вот надо же. Я не подготовилась к этим вопросам, хотя аналогично, естественно. А, настоящий мужчина, он должен сто процентов держать свое слово, он должен быть э, заряженным, он э, должен знать, что он хочет и прям прямолинеен. Mm -hmm. Наверное, так, я подумаю еще потом, скажу еще на ушка. По какой причине ты расставалась с молодыми людьми? По разным на самом деле потому что в разное время тебе нужны разные не то что вещи да раз, разные какие-то обстоятельства что ли разный человек рядом а, но это было от банального там из-за безумной ревности а, или из-за не знаю бытовухи какой-то заканчивая просто ситуацией, что я была не готова или а, мне казалось что «Он не то» или «Он был не готов». Ну, какие-то такие. Не было какой-то на самом деле в моей истории такой супер яркой э, драмы, чтобы там, я убив убивалась. ну Как-то так. А героические поступки были со стороны мужчин? Вот такое совершали, что-то прям запоминающееся? Естественно. На самом деле была очень интересная история. Мы познакомились с молодым человеком в Америке. У нас там сразу началась любовь, но он был из другого города. Я из Омска, он из другого. Ну и как бы мы разъехались по нашим городам, вернулись в Россию, и, естественно, как-то отношения ну, не могли бы развиваться. Года четыре, наверное, мы не общались, три. Потом постепенно начали списываться. И в один из дней он мне пишет: Я хочу тебя увидеть. Я говорю, хорошо, прилетай в Омск. В чем проблема? Он берет билет, прилетает. Я, конечно, в шоке от того, что он ко мне прилетел. В общем, проходит буквально там один-два дня, он подходит к моей маме говорит, знаете, я думаю, что Мариана поедет со мной. Ну так и случилось, я переехала в Москву. Вот, собственно, он стал, наверное, моим таким э, ускорителем. Я бы все равно перебралась в Москву, но он просто приехал, взял меня за шкирку и сказал, она она моя место, будет жить со мной. Все, и я уехала в Москву. Вот так все быстро решается, на самом деле. Мужчины, учитесь. Вот эти вот все ждать, пока она три года будет тебя там обхаживать. Нет, надо брать свое, мне кажется. Это правильно. Ясно. А мне кажется, это как раз такой поступок настоящего мужчины. Вполне. Да, я это до сих пор ценю и восхищаюсь. Скажи тогда, тебе делали когда-нибудь предложение руки и сердца? Знаешь... Uh, сложный вопрос, потому что мне несколько раз предлагали выйти замуж, но как такового, знаешь, с фейерверками не было никогда. То есть мне там дарили кольца, или там говорили постфактум, что вот я купила это кольцо тебе, а мы с тобой там разошлись, или там предлагали пойдем выберем тебе кольцо но ну, какие-то такие ситуации то есть такого предложения в моей жизни не было mm -hmm. но было несколько ситуаций несколько отношений когда мы собирались пожениться действительно mm -hmm. вот а как считаешь должен быть общий бюджет в семье или раздельный на самом деле зависит от обстоятельств нет у меня четкого ответа на это все но я считаю что должен быть некий общий бюджет но у каждого должны быть сто процентов карманные деньги а, по сколько лет ты начала зарабатывать wow. <смех> интересная история потому что я поступила в университет закончила первый курс мне было тогда 17 лет и я сказала родителям мам, папу знаете я тоже взрослая я сама буду себя обеспечивать и пошла работать я все студенчество работала официанткой зарабатывала себе на жизнь то есть я там ни копейки не брала у родителей даже пыталась им типа помогать там давать какие-то ну, подарки там делать дорогие что то такое вот такой у меня юношеский был максимализм. Сейчас у меня подугасло, то есть у меня нет уже такого прям типа категорически, то есть когда-то мы с родителями там, э, они мне могут прислать какой-то подарок, например, и я его приму. Раньше у меня было категорически нет, я вот такая, все. Но есть у этого, естественно, позитивные плоды, я горжусь тем, что я там в 20 лет сама заработала себе машину первую, купила ее, вот, ну, а вторую мне папа подарил. <связывая> <связывая> это было очень смешно, мне звонит дочь, тебе какую машину? Белую, черную, серую или серебристую? Я говорю, папа, давай белую. Неправильный ответ. Черная. <связывая> Я уже купил. Я говорю, так что ты звонишь, что тогда мне спрашиваешь? Ну типа так. <связывая> а расскажи про вот первую машину, ты сама себе заработала. Как это получилось? Долго-долго копила и откладывала. <связывая> <связывая> или <Нет>. сразу кушала, <связывая> сорвала. Выиграла лотерею. Зарплату получилось. Кстати, я выиграю лотерею всегда да? по мелочи, правда, но мне всегда везет как-то. Поэтому я люблю казино, но это лучше вырезать. Азартная. Я очень азартная. Это кошмар просто какой азартная. Мне нельзя играть в компьютерные игры. Я в школе играла там в Need for Speed, GTA, такие мальчишеские истории. Я очень люблю машины. И вот у меня, видимо, с детства вся эта тема. Мы с братом, у нас был с ним у нас с ним была сеть, и мы устраивали гонки на Need for Speed, ты сегодня на чем, на Субару, а я на Акуре, и все, давай, погнали. В общем, и в принципе, я люблю гонять на машине. Мне нравится скорость, вот эта вся история. И мотоциклы. Почему говорили. Про то, как ты заработала на машину. Да. Очень сильно хотела, видимо, да? Вообще не хотела. Я не знала, куда потратить деньги, если честно. Это серьезно. Так много их было? Нет, их было мало, но мне хотелось купить что-то значимое. Я сейчас расскажу. Это была такая полудраматичная, полупозитивная история. Я в 2010 году после третьего курса уехала в Америку, там прожила 4 месяца в Бостоне, безумно влюбилась в эту страну, но, естественно, пришлось вернуться в Россию. Хотя я звонила родителям, говорила, мама, папа, я не вернусь. Все. Они говорят, дура, возвращайся, закончи университет и вали куда хочешь. В общем, я вернулась. У меня началась страшная депрессия. Мой первый день в России был просто ужасный. Я его никогда не забуду. Я зашла в автобус и увидела просто вот этих людей безжизненных. С лицом. Абсолютно, да. То есть вот эти улыбки вниз, знаешь, такие. И, а я сижу, улыбаюсь, у меня же Америка, все, все улыбаются, все сори, все другу комплименты на улице делают. Ты привыкла уже к этому? Абсолютно, да, да, да, да. Очень быстро к этому привыкаешь. И ты действительно потом без этого, ты не получаешь эту энергию. Какая была классная история, ты идешь по улице, идет какой-нибудь афроамериканец, абсолютно тебе незнакомый, слушает свой рэпчик, а oh, I love your eyes, и пошел дальше. Я приходила на работу, ко мне подходил менеджер, говорил, Марьяна, ты сегодня такая красивая хочу, правда, а я там сдули на голове, без макияжа вообще, ну по моим понятиям там красотой вообще не пахнет никак. Я говорю, а почему ты каждое утро делаешь всем комплименты? Говорит, моя работа, чтобы у вас было хорошее настроение. Когда у вас хорошее настроение, вы хорошо работаете. То есть я к этому естественно привыкла. И когда я вернулась в Россию, у меня началась страшная депрессия из-за того, что люди здесь, в принципе, не хотят радоваться жизни. Я человек очень позитивный такой воодушевленный оптимист, я это так называю, то есть меня вдохновляет все, я на все ситуации смотрю, смотрю с оптимизмом, и мне непонятно, почему люди не любят жизнь, не любят вообще то, что у них есть, ну, все, что, все, все, как можно не любить все. Да. Вот, и год я готовилась к кочерной поездки в Америку, подавала снова документы, уже там планировала ехать в Чикаго жить, но в этот момент случилось… История Санны Чапман, когда ее, в общем, uh -huh. вскрыли, нашу uh -huh. русскую шпионку, и очень uh -huh. сократили квоты русским студентам, я не прошла. У меня случился тоже, я, в общем, психанула, и решила, что, а ну все, поеду-ка я работать в Геленджик, а, взяла рюкзак, 2000 рублей, билет на поезд, и уехала в Геленджик. У меня там никого не было, просто я такая, ну, куда, вот сюда, все, и поехала первый же день я, я приехала туда и с собой заключила, заключила такой договор. Пока ты не получишь первую зарплату, ты не будешь купаться в море, Мариана. Окей. Все, я пошла по береговой линии искать работу, заходя просто в каждое место. Я тогда как раз в студенчестве работала официанткой, я устроилась в хорошем ресторане и, собственно, все лето я там проработала в Геленджике, учитывая, что у меня был какой-то приступ трудоголии, я работала практически без выходных и просто не успевала тратить деньги. Все, за лето я заработала 150 тысяч, как тогда помню, и купила себе маленькую китайскую красненькую машинку. Потом на ней ездила мама. Я очень гордилась этим моментом. Я приехала в Омск, у меня были эти деньги, такая, блин, что делать с ними, надо что-то куда потратить, не так же растратить будет обидно реально. Вот, и я пошла учиться на права, думаю, ну, куплю машину. Все, на пятом курсе я уже ездила на своей тачке. Крутая девчонка на пары. Слушай, вот ты рассказываешь тогда, мне интересно узнать, а как, как тебя родители воспитывали? Вот такой, ты саму себя дисциплинируешь, получается, воспитываешь, ты прям вот, ну, держишь себя руками, в неживых руках, рукавицах. Ты вообще, нет. вообще получается, ну, как ты, ты потребовала, чтобы у тебя там заработок был, чтобы вот такие-то цели ты ставишь, взяла просто и переехала, захотела, и переехала. То есть ты делаешь все, что хочешь вообще. Такой человек настолько, мне кажется, в тебе вот этой энергии настолько правильных, каких-то. Моментов, что мне хочется узнать, как воспитали родители. Что они делали? Они тебя били, строго воспитывали. Мама, не смотри на тебе, пожалуйста. У меня потрясающие родители. На самом деле, мама моя лучшая подружка. Как я смеюсь с родителями и весело провожу время, так ни с кем. Мои родители вместе живут 28-29 лет. женаты 29 лет, естественно, знакомы больше 30 уже. У них до сих пор сохраняются романтические отношения. Мне периодически звонит мама, говорит, а сегодня мы с папой ходили в кино, потом ехали на трамвайчике, он купил мне мороженое. Папа посвящает моей маме стихи, дарит какие-нибудь подарки там, с ее именем, что-нибудь такое. Ну, в общем, у них все очень здорово. Я смотрю, может быть поэтому у меня нет пока семьи потому что у меня есть высокая планка в этом плане mm -hmm. я вижу как мои родители действительно 30 лет лавируют вместе к чему-то идут и воспитывали они меня э, хочу подобрать какое-то слово которое бы наверное всеобъемлющим было но они меня воспитывали в большой любви то есть во первых я единственный ребенок единственная внучка естественно меня все безумно любят но с другой стороны то есть в любви но в определенной строгости потому что у меня было жутко загруженное детство у меня была музыкальная школа 8 лет фортепиано 5 лет гитары вокал сальфеджио шахматы танцы все короче у меня был полностью загруз У меня не было свободного времени просто заниматься какой-то ерундой и я может быть привыкла к этому темпу еще с самого детства что сейчас для меня свободное время это не то что роскошь, но это какое-то даже ненормальное состояние. У меня недавно был выходной, и у меня не было планов. Я проснулась утром в панике, что я не знаю, что, чем мне заняться. У меня, выходной, у меня выходной, и я не знаю, что, что делать-то. Я пошла гулять просто. Я весь день ходила по городу и там думала о России. О жизни. Вот. Ну и смешно по поводу родителей у меня папа строитель и я тоже всегда так шучу что ему не хватало наверное сына немножко и мы с ним в детстве ездили на стройку ну откуда опять же во мне вот это есть я говорю там две женщины одна такая типа женственная-женственная другая прям пацанка Марианна дмитриевна она такая карьеристка мадам а анютка она такая с парашютами и на машинах гонять вот, и мы приезжали с папой на стройку, он говорил, доченька, а сегодня мы будем играть в кирпичики. Сейчас мы берем э, раствор, запомни, не цемент, цемент говорить неправильно, берем раствор, вот сюда кладем, так ровненько разравниваем, а теперь берем кирпичик, кладем вот так, чтобы получилось все ровненько, ну все, а дальше сама. Класс. А, еще у нас с детства с ним была игра, мы ехали по дороге, он говорил, доченька, а вот теперь вопрос это дом с капитальной кирпичной стеной или она э, застанная <свят> <свят> Говорю, так есть короче кирпичи которые торцом значит <свят> капитальная <свят> да, каждый свой свое заложил мама свое заложила, папа свое все что так требуется как говорится да и вот эта любовь все-таки она она смогла правильно заложить в себя качества правильные да наверное <свят> мне хочется чтобы я выросла ну, уже выросла чтобы я была действительно достойной дочери своих родителей mm -hmm. и мне не хочется их расстраивать мне хочется чтобы они смотрели на меня и говорили что я у них классная хоть и не стала врачом у меня просто семья врачей даже у папы у меня есть там незаконченное медицинское образование на протяжении ста лет у меня там хирурги анестезиологи там мама стоматолог в общем, да. и все хотели, чтобы я была врачом, но я ужасно боюсь крови. Это еще одна фобия. <свят> да. Скажи, тебе кто-то нравится из актеров? <свят> Мне, вот скажем, внешне, да? да, вот если как раз к вопросу о идеальном мужчине, мой типаж это Брэд Питт, <свят> <свят> Брэд Питт Лео Ди Каприо. Что тебе вот в них нравится в образе? В <свят> Не знаю, я же говорила, что я люблю блондинов. <свят> Вот. Но это не точно. Как пойдет? Главное, это действительно вот то, что я назвала те качества, которые в мужчине есть. Они максимально важны, а внешность это такой бонус, бонус. а что отталкивает в мужчинах? Отталкивает пессимизм. Отталкивает пессимизм, отталкивает узкое мышление. Вот эти качества, которые я просто не приемлю. Хотела бы пойти на свидание? Конечно. Я хочу попросить мужскую половину написать в комментариях свою ссылку на инстаграм, желательно, ну или еще соцсети другие. Если ты хочешь пойти на свидание с Марианной, оставляй в комментариях ссылку на свой инстаграм, и Марианна выберет кого-нибудь, и действительно состоится свидание на котором я постараюсь так мельком заснять хотя бы какие-то кадры, чтобы посмотреть, как это все там произошло. А вот про это она не говорила, что будет присутствовать. Я присутствовать не буду, но я хочу на минуточку заглянуть. Либо я постараюсь, либо я хотела какой-то отчет о том, что свидание состоялось и все-таки что-то было вот таким образом. Сейчас еще я хочу провести рубрику вопрос-ответ. У меня есть, давай быстренько. Вопросы, э, два ответа, вопрос, два ответа, ты выбираешь один ответ. Хорошо. Быстренько. Yeah. Ух, погнали. Интересно, тебе интереснее провести вечер с подругой или с бойфрендом? Бойфрендом. Шугаринг или волосы? Смотря где. Я подумала о прическе. Что ты выберешь? Шугарин, конечно. Блондин или брюнет? Ну, тут очевидно. Блондин. блондин, мы уже как поняли, да? Да, с амбициями и целями. Угу. Деньги на шопинг возьмешь у парня или сама заработаешь? Half-half. So-so. Комсы-комса. 50 на 50. Дом или квартира? Квартира. Активный отдых или пляж? Активный. На парни костюм с бабочкой или спортивный костюм? С бабочкой. <связывая> рост у мужчины высокий или средний высокий характер мужчины спокойный или активный активный <связывая> бизнесмен <связывая> или спортсмен бизнесмен Мерседес или бмв Мерседес однозначно бмв для тех кто торопится mercedes для тех кто успел <связывая> интересный ответ <связывая> теперь я последнее что хотела сказать что Марьяна подготовила такой подарочек для тех, кто смотрит YouTube канал мой YouTube канал и для подписчиков она хочет сделать интересное предложение и расскажи, пожалуйста, про него. Еду в Милан и хочу привести вам какой-нибудь подарочек. Вообще я обожаю делать подарки, это такие всегда классные эмоции, особенно если человеку понравилось. Вот, давайте мы отметим всех тех холостяков и холостячек, которые должны оказаться вот на этом диванчике на моем месте и рассказать Оле всю правду. Угу. Под а видео вот... будет ссылка на Марианну, поэтому вы сможете по перейти, посмотреть ее сториз и там проголосовать за подарок. Да, с 15 января по 20. Пять дней у нас с вами раздолье. Хорошо. Все. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Это было так приятно. Обнимашки. I'm not your friend.